И у нас сегодня обряд, который будет посвящен водице. Ну так и называется обряд ⁇ Живая водица ⁇ который направлен на исцеление, на восстановление, на здоровье и легкость организму. И в конце также у нас будет с вами советы поддержка небес. И данный обряд... Вы можете смотреть в любое время суток, в любое время, когда вам удобно. Это то оптимальное время для вас, которые подобрали силы. Ну и эта часть обряда, основная часть его с активацией, конечно же, дана в закрытом доступе. А для тех, кто хочет приобрести данный обряд, пожалуйста, вы можете писать мне лично. И... Данный обряд – это как возможность помочь организму в плане ресурсного состояния, в плане исцеления, в плане укрепления, подарить телу то же самое оздоровление, исцеление клеточек. И, конечно же, заговоры воды являются одним из самых простых и самых естественных и надежных способов в оздоровлении, которые доступны абсолютно, абсолютно каждому человеку. И, конечно же, живая вода, она наделена целебными свойствами, которые благоприятно воздействуют на здоровье и в целом оздоровление человека. Еще с древних времен до нас дошли самые разные э, практики заговорного слова – и на красоту, и на удачу, и на здоровье. И думаю, многим из, из вас знакомы такие строчки, как ⁇ водичка, водичка, ⁇ умой моя личка ⁇ чтобы глазеньки блестели, чтобы щечки розовели, чтобы смеялся роток и кусался зубок. Ну да, достаточно часто нам родители такое говорили и умывали. Казалось бы, обычный детский стишок, который многие используют во время купания малышей. Но на самом деле это не что иное, как настоящий заговор на воду, на красоту, на здоровье. И в итоге мы получаем два в одну. И ребенка купаем и забавляем стежками и одновременно совершаем заговор на то, чтобы наше чадо росло здоровеньким и росло красивым. Правда, здорово? Ну, а если учесть, что подобные э, прибаутки произносятся ими именно теми людьми, которые искренне любят своего малыша, родителей, дедушки, бабушки, то, конечно же, положительный эффект от таких простых строчек становится просто невероятно мощным. С данного обряда на исцеление я приготовила также специальные амулеты. Они все разные. Они все обладают своей силой. Вот такой вот амулет. Смотрите, какой красивый. Вот такой вот. Да. Это кулон. Аммонит. И вот такие вот стержни силы. Это настоящие камни. А как вы знаете, камни это тоже души, сила, мощь, здоровье, исцеление. Вот стержни. И вот такой вот еще наш замечательный, прекрасный амулет. Это солнышко. Солнце. Мне часто высылают письма, и я благодарю вас за обратную связь. И вот э, сейчас ну, расскажу вам случай также э, из письма нашей участницы. Участницы закрытой группы, которая уже с 2020 года постоянно находится в моем поле. И те же слова благодарности. Потихоньку с, скажем, развиваясь в осознанности, соблюдая определенные техники и правила, уже вы, дорогие мои, становитесь сами магами и волшебниками. Итак, зачитаю. Я заговаривала воду для себя и для своих близких. Скажу сразу, что чудеса произошли, конечно же, не вот-вот одновременно. Они растянулись по времени. Видимо, мой запрос был слишком монументален, что, кстати, тоже имеет значение. Но все со временем случилось. Все, о чем я заговаривала воду, случилось. И на других людях я испытала эти заговоры воды, ну совершенно случайно и не планируя. Однажды поздно вечером у моего мужа случился сильный приступ кашля. Я не могу сказать, что он заболел, но заболевал явно. И он ложится спать, и вот я слышу, что он без конца надрывается, и каша не дает ему уснуть, не дает дышать спокойно. И я переживаю. Но здесь она описывает долго-долго, описывает, как это все происходило, и как она наговорила... На воду определенные слова дала выпить, и муж проспал всю ночь, потом на следующий день запросил еще чудо-водицу. И вот такие вот, огромное количество, конечно, тут благодарю за отзыв предоставленного материала. Читать не буду вам все это, вот, три, три страницы описывается о том, как не только мужу, но и детям, и своим близким, и даже знакомым, всем помогает это чудо водиться. Как проходит зуд, как проходит температура, как спадает кашель. И множество примеров, которые привела Оксана, дают нам возможность понять и поверить, что вода – это, конечно же, необыкновенный, прекрасный инструмент – помощи в самоисцелении и в исцелении других людей. И сейчас я дам очередной обряд. Мы будем обращаться к Богу Святовиду. И, и как раз-таки мы будем заговаривать водичку на исцеление. Ну, еще раз повторюсь, кто захочет приобрести данный обряд, пожалуйста, пишите мне лично.